Уважаемые коллеги, разрешите поприветствовать участников симпозиума, посвященного вопросам правового обеспечения биологической безопасности. Тема доклада «Международно-правовое запрещение биологического оружия как мера биологической безопасности человечества». Как показывает история, еще ни разу мировое сообщество не смогло преодолеть искушение воспользоваться благами прогресса в угоду сохранения собственной безопасности. Так, тысячи потерянных жизней не только не остановили использование мирного атома, но даже не привели к запрету ядерного оружия. Осознание мировым сообществом опасности распространения и применения биологического оружия привело к тому, что именно этот вид оружия, массового уничтожения, попал под глобальный универсальный запрет Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, запасов бактериологического, биологического и токсинного оружия и об их уничтожении конвенция приобрела силу 26 марта 1975 года после сдачи на хранение ратификационных грамот двадцатью двумя государствами включая и ссср эти государства ставили своей целью достижение прогресса всеобщего и полного разоружения включающего запрещение ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения в том числе запрещение создания, производства, накопления запасов биологического оружия. При этом вышеназванные процессы должны находиться под эффективным международным контролем до полного разоружения и уничтожения таких видов оружия. В Конвенции первым универсальным документом, запрещающим биологическое оружие, стал протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых, или других подобных газов и бактериологических средств, подписанные в Женеве 17 июня 1925 года. Это было обусловлено активно обсуждаемыми сразу после окончания Первой мировой войны известными случаями применения биологического оружия. Согласно протоколу, не допускается использование возбудителей инфекционных заболеваний в ходе военных действий между участниками. Документ не оправдал ожидания мирового сообщества и не смог воспрепятствовать деятельности в области создания биологического оружия. Уже в 1932 году Япония приступила к проведению экспериментов по созданию биологического оружия на территории оккупированной Манчжурии. На окраине города Харбин построили специальный испытательный центр, в котором в период с 1936 по 1945 года проводились исследования по изучению воздействия биологического оружия на человеческий организм. Число жертв указанных экспериментов составило десятки тысяч человек. В 1935 году на территории китайской провинции Манчжуэ, оккупированной Японией, в обстановке строжайшей секретности создаются специализированные лаборатории-отряды номер 731 во главе известным бактериологом генералом Иси Сиро и номер 100, которым руководил ветеринарный врач генерал Ва Мацу. Эти опыты стоили жизни более чем миллиону китайцев. Соответствующие эксперименты проводили многие государства. В годы Второй мировой войны Фашистский режим проводил исследования по оценке эффективности применения возбудителей опасных инфекционных заболеваний в качестве боевых поражающих средств над военнопленными. С 43 года фашистская Германия активно готовилась к биологической войне в мировых масштабах. В это время профессор Бломе занимал пост заместителя Геринга. Он руководил подготовкой вермахта к биологической войне. Под Познанию был создан специнститут, в котором выращивались возбудители опасных болезней, проводились широкомасштабные эксперименты над военными в том числе по заражению сибирской язык. Лишь стремительное наступление советских войск спасло Европу от биологической угрозы. После войны Советский Союз приступил к разработке собственного биологического оружия. Несмотря на то, что нашей территории было достаточно своих возбудителей заболеваний, штаммы различных вирусов свозили со всего света. Большую роль в этом сыграла наша внешняя разведка. С особой интенсивностью смертоносный конвейер производства биологического оружия раскручивается в послевоенные годы, после утраты США монополии на владение ядерным оружием. Полигоном для испытания биологических средств с 51 -го года служила Северная Корея. Здесь самолетов рассеивали зараженных насекомых. Отдельные случаи применения бактериологического оружия отмечались в ходе войны во Вьетнаме. Многие специалисты связывают вспыхнувшую в 1996 году в Южном Вьетнаме эпидемию чумы с переброской в сайгу филиала Американского института, занимающегося методами ведения биологической войны. Вступление в силу конвенции запустило механизм защиты мирового сообщества от биологического оружия массового уничтожения. Однако до настоящего времени отмечается низкий уровень эффективности контроля за исполнением ее положений, что создает реальную угрозу жизни и здоровью человечества. Формально в основе конвенции лежат положения, на основе которых формируется международно-правовой режим запрета биологического оружия. В статье 1 предписывается воздержаться от разработки, не производить и не накапливать, не приобретать каких-либо иным образом и не сохранять биологическое оружие и средства его доставки. В статье 2 содержатся обязательства участников конвенции по его уничтожению. В статье 3 говорится о запрещении передачи биологического оружия и пресекается содействие по его разработке и приобретению. В Статье 10 предусматривается обмен технологий, оборудования, материалов для профилактики и для борьбы с инфекционными заболеваниями, а также для других мирных целей. В Конвенции не приводится точного определения биологического оружия, что приводит к разному толкованию. Так Конвенционный запрет относится к микробиологическим или другим биологическим агентам или токсинам таких видов и в таких количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защитных или других мирных целей. Также к оружию, оборудованию или средствам доставки, предназначенным для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. Следовательно, отнести их к биологическому оружию и полностью запретить возбудителей инфекционных заболеваний не получается. Известно, что лабораторное их производство нужно для самой профилактики этих опасных заболеваний, вызванных микроорганизмами и их токсинами. Это приводит к тому, что соблюдение или несоблюдение конвенции определяется предназначением патогенов или оборудования для его производства, а не фактами их наличия либо отсутствия. Существенным фактом является отсутствие в Конвенции прямого запрета на применение биологического оружия, который содержался в протоколе 1925 года. Конвенция и ее прогресс ратификации содержат множество оговорок тех государств, в частности США, что все еще допускает ответное применение бактериологического оружия, а также его использование против неприсоединившихся к протоколу государств. В конвенции не предусмотрены механизмы проверки ее соблюдения верификации. В случае сомнения любого государства, участника конвенции в выполнении другим участников требований конвенции, эти подозрения не смогут быть подтверждены или опровергнуты даже с приглашением международных экспертных комиссий. В соответствии со статьей 6 государства участники только смогут обратиться с жалобами на ее несоблюдение в Совет Безопасности ООН. Многолетняя работа по учреждению международного органа по контролю над соблюдением конвенции не увенчалась успехом. Дискуссии и выборе верификационной модели для конвенции не прекращаются. Так Российской Федерации были предложены законотворческие инициативы, направленные на укрепление конвенции. В частности создание мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия расследование такого применения, а также для борьбы с эпидемиями различного происхождения. Учреждение научно-консультативного комитета для анализа относящихся к конвенции научно-технических достижений и предоставление государствам соответствующих рекомендаций. Добровольное информирование о любой военно-биологической деятельности, ведущейся за рубежом. Ряд государств воспрепятствовали принятию этих инициатив, выдвинутых Российской Федерацией. По вопросу разработки механизма контроля над соблюдением Конвенции сохраняются принципиальные разногласия среди государств. В частности, Соединенные Штаты Америки полагают такой контроль малоэффективным, не отвечающим американским интересам индустрии. Как следствие, возникает ситуация в сфере био нераспространения, когда США не подписывают верификационный протокол в отношении международных режимов контроля над вооружениями, что является продолжением их общей политики. История развития международного запрета биологического оружия связана с развитием конвенции посредством ее обсуждения на конференциях по рассмотрению действий конвенции. На шестой конференции в 2006 году удалось достичь цели по всестороннему рассмотрению Конвенции, и заключительный документ был принят консенсусом. Государства-участники приняли подробный план поощрения всеобщего присоединения и решили обновлять и рационализировать процедуры представления и рассмотрения мер укрепления доверия. Значимым событием стало решение комиссии создать группу имплементационной поддержки для оказания государствам участников помощи в осуществлении положений конвенции. Биологическое оружие это сложные системы, которые распространяют болезнетворные организмы или токсины, чтобы нанести максимальный вред или уничтожить людей, животных или растения. Как правило они состоят из двух частей оружейного агента и механизма доставки. Биологическое оружие используется для убийств по политическим мотивам. Можно приводить к заражению домашних животных, сельскохозяйственных продуктов, а через них и человека. Это в свою очередь влечет на территории государств дефицит продовольствия, создает экологическую катастрофу, способствует росту заболеваемости, приводит к тревоге, страху среди населения. Современные биотехнологии увеличивают вероятность того, что биологическое оружие может быть приобретено или произведено террористическими организациями и отдельными лицами. Такие объекты пока в основном могут находиться в лабораториях без должного контроля, однако они могут преодолеть эти границы. Поэтому необходима активная работа в этом направлении экспертного сообщества и общества в целом. В 20 веке применялось биологическое оружие отдельными лицами и преступными группами, включая отдельных лиц и из лаборатории. Было также несколько ложных обвинений в использовании биологического оружия, подчеркивая трудность разграничения между естественным заболеванием, несчастным случаем и преднамеренным использованием. Например, случай биологического Чернобыля в апреле 1979 года в городе Свердловске, когда в больницу номер 24 Сверловска начали массово поступать жители Чкаловского района. Все поступали с одинаковыми симптомами, их состояние резко ухудшалось, болезнь протекала с удивительной скоростью, описывает врач, свидетель тех событий. Их недомогания очень напоминали грипп и пневмонию. Точный диагноз был установлен неделю спустя. К тому времени в городских моргах уже стали скапливаться трупы. Температура свыше 40, кашель, рвота, душья, смерть. Свидетельство о смерти врачи писали. Отравление неизвестным ядом. За время дежурства у меня умерли пять больных. Я уже утром думала, что мне Маргарита Ивановна уволит с работы. Я пришла на работу к 8 часам и сразу поднялась в отделение. Действительно лежат... Четыре мертвых человека, и при мне один человек умер. Я смотрела на него, он живой, со мной разговаривал, молодой человек, и вдруг по нему стали разливаться крупные пятна, рвота кровью, и все скончался. Современные возможности доставки биологического и химического оружия на большие расстояния вызывают тревогу у населения в тех городах, где есть вероятность его применения. Это вызывает мощное психологическое воздействие. Например, в Тегеране... 1980-е годы во время войны между Ираком и Исламской республикой Иран угроза того, что ракеты с биологическим и химическим оружием могут быть использованы, вызывала сильное беспокойство у населения, чем вероятность использования боеколовок с взрывчатыми веществами. Война в 90-91 годах в Персидском заливе Порождала тревогу у населения израильских городов из-за того, что ракеты СКАД могли оснащаться биологическим или химическим зарядами. В настоящее время риск применения биологического оружия террористическими группами рассматривается экспертами многих стран как вполне реальный. Особенно наглядно это стало видно после случая в 2001 году в США рассылкой в спор бактерий сибирской язвы в почтовой корреспонденции. Очевидно, что стремительное развитие и распространение биотехнологий наряду с относительной доступностью лабораторного оборудования, компонентов для изготовления биологического оружия способствует все большему возрастанию риска его применения. Известно, что если случается подозрительное инфекционное заболевание, то бывает трудно сразу определить его природу и причину. Это может быть природная инфекция, несчастный случай или действие террористической группы или вражеских агентов. Следовательно, реакция на события будет включать координацию действий множества субъектов, которые вместе способны определить причину и привязать к конкретному источнику. Конечно, было масса мнений, гипотез, противоречий, конспирологии, и вы тоже об этом слышали он зародился в Китае, потом попал в мир. И выясняется, что это искусственного происхождения вирус. В Китае говорят, что это американский вирус, который был тоже там изобретен и с солдатами американскими пришел в Китай. Конечно же, это не могло не коснуться и нас. Слава Богу, пока не в такой степени, как, скажем, в Соединенных Штатах, но... Из-за широкого спектра потенциальных биологических опасностей и усилий по управлению рисками должны быть междисциплинарными, многосекторальными и скоординированными. Следовательно, главным образом деятельность о запрещении разработки производства и накопления запасов бактериологического, биологического и токсического оружия и об их уничтожении определяется координацией с международными, региональными организациями, инициативами, а также с другими режимами нераспространения с целью комплексного решения взаимосвязанной природы биологических угроз. В рамках конвенции улучшенная координация сможет обеспечить позитивные эффекты для борьбы с болезнями, независимо от причины. Такой подход позволит обеспечить выгоды для многих. Используя ресурсы оптимально, создание потенциала для мониторинга заболеваний позволит укрепить своевременную диагностику инфекции и своевременно реагировать на биологические атаки. Вместе с тем, у государств появляется возможность осуществлять мониторинг и ослаблять инфекционные традиционные заболевания на своей территории, что улучшит общественное здоровье.